Здравствуйте! Я приветствую всех присутствующих в нашей телестудии, а также вас, наши любимые телезрители. С вами я, Алтана Джумашева, региональный координатор Международной образовательной ассоциации дебатов в Центральной Азии. Сегодня полуфинал дебатов открытого общества. Дебаты – это четко структурированный, специально организованный публичный обмен мыслями на актуальные темы. Уважаемые телезрители, разрешите мне представить вам наших полуфиналистов. Академия государственного управления при президенте Кыргызской республики. Кыргызский национальный университет имени Джусупа Баласагына. Уважаемые телезрители, дебатеры всегда стараются обсудить самые актуальные темы. Разрешите мне объявить тему полуфинала. Прошлое не изменить, говорят нам мудрецы нашего мира. И страны СНГ никогда не смогут отказаться от своего советского прошлого. Однако дебатеры задумались, должна ли сохраняться советская символика в нашей повседневной жизни, когда мы уже независимое государство. Поэтому тема сегодняшнего полуфинала, эта палата считает, что памятником Ленина не место на главных площадях и улицах независимых государств. А я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что именно вы решаете, кто победит в нашем полуфинале. Это можно сделать, отправив короткое сообщение с кодом команды на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда Академии Государственного управления при президенте Кыргызской Республики, отправьте короткое сообщение с кодом 06 на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда Кыргызского национального университета имени Иминджи Садволсаган, отправьте короткое сообщение с кодом 05 на номер 3535. Однако, чтобы вам, уважаемые телезрители, было легче разобраться в наших дебатных тонкостях, мы пригласили в нашу студию экспертов судей нашего полуфинала. Так как это полуфинал, сегодня наши судьи-эксперты представятся сами. Здравствуйте, меня зовут Алан Смаилов. Я координатор первого проекта дебатов открытого общества. Ребятам сегодня желаю жаркой игры, в отличие от погоды на улице. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Орлов, я генеральный директор аналитического центра стратегии Восток-Запад. Желаю всем дебатерам плодотворной и, самое главное, интересной игры. Спасибо. Я Мазманов Яков Сергеевич, архитектор. В архитектурном управлении города занимаюсь проблемой охраны памятников.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 И сегодня мы, говорим, мы с вами поговорим о такой теме, как... Э, мы сегодня поговорим о, с вами о том, что памятникам Ленину не место на главных площадях и улицах независимого постсоветского государства. Для начало, что такое памятники Лени, Ленину и зачем они ставились? Э, памятник Владимиру Ильичу Ленину – это категория скульптурных произведений, которые стали неотъемлемой частью советской традиции. И эти памятники часто являлись э, средством пропаганды идей господствующего строя в лице его создателя характерная функция активного общественного воздействия. И чаще всего они ставились в людных местах, в парках, э, улицах и главных площадях. Вот. А, именно а, насчет а, независимых постсоветских государства, мы говорим именно о тех государствах, которые произошли в результате распада Советского Союза. Вот. Самое главное, хотел бы сказать, что оглядываясь назад, нельзя увидеть светлого будущего. Все мы знаем, что каждый памятник носит, выполняет определенную функцию. Эстетическую, историческую, духовную или идеологическую. Так вот, на сегодняшний день в Кыргызстане именно памятники Ленина, в то время, когда они были установлены, они устанавливают с целью пропаганды коммунизма и строя Советского Союза. И они были построены для того, чтобы популяризировать именно коммунизм в лице его создателя но на сегодняшний день э, эти памятники потеряли свою актуальность так как советский союз распался уже 20 лет назад и э, надобности в, в этих памятниках уже нет и таким образом эти памятники следует э, убрать и заменить их теми теми памятниками теми символами которые бы символизировали ценности которые соответствовали настоящим э, нашим сегодняшним реалиям вот. Как вы знаете, Советский Союз, если Советский Союз популяризировал свой строй, свои ценности, свою идеологию с помощью Ленина, то на сегодняшний день Кыргызстан может популяризировать свою идеологию, свои ценности, которые присущи кыргызам, которые нужны Кыргызстану для успешного развития, для светлого будущего. И мы должны заменить памятники другими символами, которые бы помогли бы Кыргызстану развиваться в будущем. Таким образом, мы предлагаем заменить памятники теми э, национальными героями, теми людьми, которые являются гордостью нации, и которые смогли бы поставить Кыргызстан на, на, э, в правильном, ру, правильное русло, направить Кыргызстан э, на правильную дорогу, поставить на путь истины для его развития. Вот. И, как мы все знаем, идеология – это такое явление, которое объединяет людей перед лицом общего врага, направляет всех их усилия для развития, для улучшения страны, для улучшения жизни, для улучшения населения. И таким образом мы предлагаем убрать памятники Ленину с центральных городских площадей и поставить на место них, те памятники, те символы, которые бы э, пропагандировали ценности, актуальные ценности, соответствующие сегодняшним реальным. Ведь все время оглядываясь в прошлое, мы не увидим на нашего светлого будущего. Я готов к перекрестным вопросам. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за вашу речь. У меня первый вопрос. А какие актуальные цены сейчас есть у Вот Вы говорите о актуальных каких-то проблемах, нужно двигаться вперед. Какие, например, памятники могут заменить Ленина? Вот, как, как было уже известно, в Кыргызстане уже есть один пример того, что памятник Ленину убрали с, с центральной площади в и поставили памятник Манасу. Памятник Манасу – это дань той идеологии, которой мы которая поможет кыргызям развиться. То есть это его всем заповеди, это храбрость, мужество, патриотизм, самое главное. Именно эти э, ценности помогут Кыргыз, Кыргызстану развиваться. Ага. Есть ли какие-либо да? исследования, которые доказывают то, что люди сами хотят, чтобы убрали эти памятники? То есть вы спрашивали людей? Mm, да. Есть определенное количество, определенная категория людей, которые ратуют за то, чтобы убрали э, памятники, о которых, которые памятники, которые символизируют прошлое, и поставили памятники, которые помогли бы нам Улучшить настоящее и обеспечить нам хорошее будущее. Хорошо, еще такой вопрос. Почему, например, а, учитывая то, что, например, Ленин он не пропагандирует актуальный ценность, например, в Финляндии, а, Великобритании, во Франции, почему там есть памятники, их почему-то не убирают? Просто, как я уже сказал, памятник выполняет четыре функции: духовную, историческую, эстетическую, идеологическую. Я предлагаю убрать, мы предлагаем убрать только те памятники, которые несут идеологическую нагрузку, то время как памятники. То же самое в Великобритании, во Франции, в Финляндии, они несут, они несут не идеологическую нагрузку, они несут, несут больше эстетическую нагрузку. То есть вы считаете, что у нас он, они несут какую-то идеологическую нагрузку, пропагандическую, да? Да, я, я, просто, я предлагаю убрать эти памятники и вместо них поставить те памятники, которые бы несли идеологическую направ... нагрузку с сегодняшнего дня, нежели прошлого. Спасибо за отвеченные вопросы.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 Итак, привет снова, уважаемые дамы и господа. На самом деле мы сегодня обсуждаем очень актуальную интересную тему для посоветских стран и вообще для наших стран, именно эти 15 государств, которые являются бывшими членами Советского Союза. Вот, сегодня в тему дебатов не входит обсуждение того, мы должны, каким памятником мы должны давать преимущество. То есть памятником Советского Союза Ленина, либо памятником именно нашего самого исторического кыргызского сообщества. То есть мы не должны сравнивать понятие памятников именно Советскому Союзу и Тема, что звучит эта плата считает что памятникам ленину не место памятнику ленину принципиально не место на территории независимо советского государства то есть почему то есть в данном случае мы должны принципиально спорить на том должны ли стоять эти эти памятники ленина на территории наших площадей либо не должны стоять и только на этим вопросом мы должны сегодня и вести дебатные споры вот первый момент нужно а, плата сегодняшняя тема так звучит вот на территории независимых государств, независимых посоветских, вот именно независимых государств не должны стоять памятники Ленину. В данном случае палата правительства должна была показать, как наличие памятников Ленину не сопрягаются с понятиями независимости, как именно наличие памятников мешает нашей независимости. Но, тем не менее, она не может никаким образом это доказать, потому что это невозможно, потому что памятник, являясь тем почерком, который показан исторические источники, исторические какие-то предпосылки, ни в коем случае не является на идеологическую оценку. Памятники есть памятники, на то и называется памятники, что нам просто напоминает, что это было историческое событие, о котором нужно в какой-то мере понимать, потому что есть история, и на истории нужно учиться на ошибках, возможно, тех ошибках, которые были, нужно учиться, либо нужно перенимать тот хороший опыт, который был при советском режиме, при именно правлении самого Ленина. Второй момент: вот мы должны именно сменять существующие памятники Ленина только тогда, когда общество будет готово. Она говорит. Есть определенная категория людей, вот определенная категория людей, которые выступают против памятников Ленина, но определенная категория людей это не есть целое общество, это не есть вся страна. Существует очень много людей, которые не против данных памятников, они понимают, что есть историческое наследие, историческое наследие, которое стало основой для формирования настоящего независимого государства. Давайте представим для себя, вот, на основании вот Кыргызстан, Кыргызстан возник на основании того, что был Советский Союз, что когда-то Ленин смог из кочевых племен, которые между собой все время брождали и которые между ними, которые были в Браспии, создать отдельное целое государство. И на основании этого целого государства вот о чем сегодня говорят, возникло независимое государство, которое называется Кыргызстан. То есть это историческое наследие, на основании которого мы должны непременно с вами учиться и наличие памятников, которые имеют только исторический посыл, только традиционный посыл, а не идеологический посыл, не мешает нам полностью реализовывать ценности независимости, потому что дело независимости не зависит от памятников. Дело зависит, независимости зависит от того, насколько Кыргызстан независим от внешних субсидий, насколько Кыргызстан не берет лишних кредитов, насколько Кыргызстан независимо от своей политической ориентации. Но тем не менее, она считает, что память не мешает. Давайте просто разумно подумаем с логической точки зрения, как наличие памятников может вообще мешать независимости государства. Если исходить из таких же соображений, как говорит Палата правительства, то мы с тем же успехом можем запретить те здания, которые были построены в советское время. Ведь те здания, которые были построены в советское время, они тоже сопрягаются, они тоже создают условия для, незави... для зависимости Кыргызстана. Давайте всех отменим полностью демонтируем их. Тогда что? Кыргызстан остается без зданий, Кыргызстан остается без памятников, и она не имеет никакого реального бюджета, который смогло бы восполнить. То есть нет альтернативы денежной, нет именно архитектурной альтернативы, чтобы восполнить этот демонтаж и то, что убирает. Вот этот второй момент, очевидный момент, о котором мы не должны забывать. Давайте приведем аналогию, вообще пример. В Великобритании сейчас есть королева. Королева – это историческое наследие. То, что сейчас независимые британцы, у которых демократическое мышление, они идеализируют для себя Великобританию, вот королеву, это не говорит, что Великобритания – это монархическая страна и том, что в скором времени станет монархия Нет. Они для себя пощадят эту королеву в качестве только исторического наследия. Просто они считают, что это было историей, которую просто в какой-то мере нужно продолжать. То же самое с памятником Ленина. Мы понимаем, что это есть историческое наследие, которое нужно уважать, которое нас чему-то в прошлом научило, и в будущем мы следуя этой практике будем дальше учиться. И то же самое вот мы сравниваем то, что Великобритания поклоняется королеве, и памятники, которые существуют на наших главных площадях. Это ни в коем случае не мешает нам реализовывать свой суверенитет. Вот мы должны понимать, что есть часть исторического наследия, часть исторического наследия, которая поступила фоном для выделения Кыргызстана как независимого государства, независимого государства, которое должно самостоятельно определять свою политическую именно ориентацию. И мы должны понимать, мы в обществе должны ценить политическое разнообразие, политический плюрализм, плюрализм когда мы уважаем само политическое взгляда коммунистической партии, социалистической партии, даже демократической партии, то есть создает для всех равные условия. Мы мы не монополизируем идеологию одной партии, мы создаем условия для развития всех партий, всех условий. Сричем мы можем четко отмечать, что именно памятники ни в коем случае не мешают реализовать нашу независимость. Потому что сегодняшний резолюция говорит, что на территории независимых государств не должны стоять памятники. Так что мы отмечаем еще раз, памятки не мешают нам реализовать свою независимость, они лишь послуг нашего исторического наследия. чем мы просим вас уделить внимание палата правительства, палата оппозиции, понять, что в данном случае вот, просто логически мы просто выигрываем. Благодарю вас. Я готова к перекрестным вопросам. Здравствуйте. Добрый, Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что история должна храниться в исторических музеях и на страницах книг по истории? Угу. Смотрите, история, вы в начале своей речи отмечали, что история – это прошлое, и на нее не стоит оглядываться. Но, тем не менее, история – тот посыл, на котором нужно учиться и совершенствовать раньше свои действия. Скажите, что, что рациональнее? Установить памятник, который будет под стать реальным современного сегодняшнего дня, или все-таки оставить памятники, которые были установлены ради пропаганды вчерашнего дня? А, смотрите, вот… Идеология коммунизма Ленина тоже зажглась на независимости, на патриотизме, на свободе. И в твоем случае мы не видим тут противоречия идеологии демократии и самого социалистического режима, причем то, что вы говорите, полностью не соответствует нашей действительности. Следующий момент, второй момент на ваш вопрос. Мы отмечаем, что мы не заставляем строить новые памятники Ленину, мы лишь говорим о том, чтобы сохранились, которые имели, чтобы напоминали. То есть мы не строим новые памятники Ленина, мы сохраняем те, которые были, и идеология, заложенная в режиме социалистического режима, имеют такие же дела, которые заложены в демократическом режиме. Так что ваши именно доводы очень сомнительные и недостоверные. И очень... Ой, боже. Спасибо Хорошо. большое. Хорошо. Спасибо. А для а произнесения, произнесения своей конструктивной речи приглашается а член правительства. правительства. Ваше время 4 минуты. Вы просто на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Здравствуйте, мои господа. Сегодня... Очень актуальная тема. Давайте я вам объясню на нашу, наш кейс более внимательнее. Оппозиция нас не совсем до поняла. Смотрите, они говорят, не надо сравнивать. Не надо сравнивать те памятники, которые были тогда и которые есть сейчас. Видите ли, Советск, Советский Союз — это наше прошлое. И тогда закладывалась в нашу нацию идеология. И эта идеология, она осталась у нашего народа. И как бы эта идеология сейчас ничем не заменилась. Мы здесь не говорим то, что эти памятники как-то влияют на нашу независимость, они делают наше государство какие-то менее зависимым. Мы здесь говорим о том, что эти памятники советского периода, они нам не позволяют войти в новую эру и как бы начать смотреть в будущее. Потому что когда у нас памятники, которые нам напоминают постоянно прошлое, те памятники, которые постоянно нас заставляют думать о прошлом, мы никогда не сможем выработать своих каких-то символов, каких-то своих идеалов и стремиться к ним. А мы остаемся на прошлых идеалах. В чем заключается сегодняшняя наша как бы, такая вот проблема? В том, что эти ценности, которые заложил нам Советский Союз, прямо, прямо таки противоречат тем ценностям, которые мы выбрали. Потому что Советский Союз это было закрытое государство, это было государство, которое ни с кем не общалось, которое как бы, стремилось от всех отгодиться, это государство, которое не принимало рыночную экономику, это государство, которое как бы, жила через диктатуру если вот так прямо говорить. То есть здесь таки идет прямое противоречие, и если мы остаемся на этих же ценностях, не, не какие внеступая какие-то новые рамки, то мы остаемся просто на старом. Нет, спасибо. Наше государство должно иметь какие-то свои символы. Когда мы оперируем старыми символами, мы не достигнем каких-то новых символов. У нас есть очень богатое историческое прошлое, и сегодня… У нас наше государство не выработало какой-то единой идеологии. Сегодня государство не выработало какой-то стратегии, какой-то идеологии, которая сплачивала бы все наше государство. В чем заключается смысл, смысл сегодняшней, сегодняшней этой темы? В том, то, что эти памятники они не несут какую-то. Эта старая идеология уже не способна сплотить наше население. Эта старая идеология не способна как-то сплачивать и вдохновлять как-то нести наш народ вперед. Мы уже заявили о том, что памятники должны с собой нести идеологическую, идеологическую, эстетическую и традиционную культуру. Но, видите ли, когда у нас стоят эти старые памятники, мы ничего с ними не можем поделать. Так, вопрос есть? Да. Вообще этот вопрос был рассчитан на речь, которая была произнесена за полминуты назад до этого. Вот. Как вы считаете, вот каким образом наличие памятников Ленину мешает нам быть страной с свободной рыночной экономикой? И каким образом другие барьеры, например, коррупционного характера, например, иные виды бюрократического характера не мешает нам реализовать политику свободного рынка, а наличие памятников, пока нам мешает? Вот Объясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. вопрос. смотрите, Мы не говорим то, что мы не обвиняем в памятники и не собираемся их обвинять в том, что наше государство как бы к чему-то вот не развивается именно из-за этих памятников. Мы говорим то, что эти старые памятники не дают нам выработать какие-то новые символы, они нам не дают выработать какие-то новые приоритеты для нашей страны, куда нам надо стремиться. Когда мы говорим то, что эти памятники надо убрать, мы говорим то, что да, мы признаем их историческую ценность и мы признаем то, что они очень важны для истории нашей страны, но Историю можно изучать в учебниках, историю, этот же памятник можно перенести в исторический музей. Когда человек идет по своему государству, когда он идет по своим улицам, он должен видеть какие-то символы, которые будут его вдохновлять, которые будут э, как-то влиять на него и давать какую-то направленность. Вот смотрите, если, если общество, наше общество, и кто-то там прозападный, кто-то пророссийский, кто-то про китайский, то наше общество как бы стремится во все разные стороны. Наше общество не может как-то сплотиться, и каждый тянет... На себя это общество, как лебедь, рак и щука. Мы должны, и наше государство должно выработать эти символы, выработать единую идеологию, которая поведет нас в каком-то едином направлении. И мы, как нация, сможем подняться. Спасибо. Для члены время минуты. вопрос на первый и последний Здравствуйте, уважаемые друзья. Совсем сегодня непонятная позиция команды правительства. Они утверждают якобы, что... Из-за того, что у нас сайт памятника, мы не можем создать какую-то новую идеологию, мы не можем двигаться вперед. Вот вопрос такой, вот когда я вот вижу на площади памяти Кленина, я еще не могу какую-то идеологию свою продумать, это уже проблема, наверное, это общество, которое не может в идеологии продумать, а не этого памятника. Они говорят о какой-то пропаганде советской каких-то ценности, идеологии коммунизма. Мы видим, что сейчас, наоборот, люди идут, а больше как бы а, двигаются к западной идеологии, никакой пропаганды нет. А того, что сайт памятника, что у нас, например... Коммунистическая партия стала больше членов, что ли? Или, я не знаю, Коммунистическая партия является каким-то лидером в а, политической сфере любой страны, например, по-советской. Мы этого не видим, пропаганды никакой нет, и проблема не памятника, проблема уже людей и государства, которые не может двигаться дальше. В 2003 году, например, мы перенесли памятник Ленину на Старую площадь, мы там поставили памятник Свободы, потом мы поменяли памятник Свободы на памятник Монаса. Что изменилось? Памятник он не, не сделает того, чтобы ты, а, страна экономически стала развиваться. Проблема в том, что... Страна сама не может выработать какую-то новую идеологию, ну, новую, а, план, а, стратегию развития страны. А, тоже говорят про то, что мы якобы не открыты, то, что мы закрыты, о нас плохо думают. Мы, как страна, например, самые мы открытые, например. Стоит памятник на старой площади, он никому не мешает. Инвесторы к нам идут, а, к нам НПОшки идут, доноры к нам идут, и проблема уже не в этом. А, один очень а, хороший человек сказал, Нельзя никогда отказываться от своей истории, какая бы она ни была. Она была хорошая и плохая были в ней, хорошая и положительная сторона. Всегда нужно помнить, помнить свою историю и сделать из нее выводы. Например, то, что во Франции есть памятник Наполеона, он же не говорит о том, что люди там, у них какие-то идеологии монархи, монархизма, они хотят завоевать мир. Например, то, что там стоит памятник к Людовику XV, не, не говорит о том, что они поддерживают идею монархии. Люди помнят свою историю и сделают выводы. И эти памяти как раз стоят на центральных площадях. Например, в Италии есть памятник Бенитту Муссолини. То есть люди против фашизма, они не поддерживают идеолог фашизма. Но почему этот памятник стоит? Потому что они, поддерживают, ну, они понимают, что нужно помнить свои истории, нужно из них делать выводы и дальше уже этих ошибок не совершать. Также я не зря задал вопрос о мнении людей. Люди сами хотят, чтобы эти памятники убирали или нет? Например, в Киеве в 2013 году, в декабре, убрали, снесли памятник. В Киеве провели опрос и спросили людей, как они к этому относятся. И большинство из них это была молодежь. И молодежь сказала, что они против того, чтобы эти памятники убирали, потому что они не несут никакой пропаганды, они являются частью истории этой страны, потому что эта история была и от нее никогда отказываться не надо. Например, в России, предположим, 5000 памятников Ленину. Думали о том, что нужно эти памятники убирать или нет, но люди против, например, в Твери тоже опрос проводили. Люди против того, чтобы эти памятники убирали. Мы просто вот, как государство, она хочет обратить внимание не на суть проблемы, а на какие-то другие вещи, чтобы люди ну, начали думать в другую сторону. Потому что люди должны понимать, что проблема не в памятниках, не в том, что я вижу, например, каждое утро стою и вижу этот памятник, дело не в этом. Дело в том, что, например, я бедный. А, ну, в, в общем, дело вообще в другом. И поэтому мы должны говорить о том, что эти памятники, во-первых, никак никоим образом не влияют на нашу независимость, они никоим образом не влияют на нашу суверенитета других стран и в ту же очередь памятники они никоим образом нам не мешают потому что например вот моя коллега говорил о том что вот если мы уберем памятник из а, центра города например какого-нибудь но вместо него что мы можем поставить например потому что возможно этот памятник является самой главной достопримечательностью этого города и поэтому а, представили мы у людей хотят ли они этого или нет то есть люди как мы поняли что они не хотят чтобы убирали эти памятники и из истории всегда нужно делать выводы, какая бы она ни была. И э, мы должны помнить о том, что у нас был такой период, как Советский Союз, то, что был Ленин, человек, который сделал очень многое, несмотря на то, что он был, может быть, хорошим или плохим, но он был великим человеком. И мы должны чтить память таких людей. Спасибо. А теперь настало время для вопросов, а сложность и комментариев. Видите ли нашей телестудии? Я готов к вопросам от аудитории. Я готов ответить на вопросы из аудитории. Здравствуйте, меня зовут Эльдар, я ученик 70-й школы. У меня вопрос к палате правительства. Как вы считаете, люди вообще способны выбирать свою идеологию или как? Видите ли, когда у государства нету какой-то своей единой идеологии. Понимаете, вот сегодня Палата оппозиции думает в том, что мы обвиняем памятники в том, что у нас нет идеологии. Весь сок этой темы и нашей позиции заключается в том, что когда мы эту историю оставляем сейчас, вот, когда мы на ней держимся, мы не можем куда-то дальше двинуться. Когда государство не способно создать новую идеологию и держится на остатках старого, то тогда, конечно, каждый начнет выбирать свою идеологию, и общество просто раз разломается. Спасибо большое.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 Раз общество и государство не может выбрать себе идеологии, то в данном случае мы не должны винить памятники Ленину в этом вопросе. Раз общество не может себя определить идеологией, это вина самого общества, самого государства, которое не создает условия для организации, на самом деле, деле необходимые идеологии. Какой идеологии стоит необходимо придерживаться, чтобы в обществе было развитие самого государства? Мы отмечаем, что существование этих памятников никоим образом не сопрягается и не мешает нашей независимости. Палата приветствует отмечает, то, что они не мешают. Но обратно противовес своим доводам говорит, что не мешает, причем очень тяжело всем нашим, которые сидят в этой аудитории понять, чего же хочет на данный момент правительство. Если она сама не понимает, чего хочет, в данном случае мы четкость уверяем, что палата оппозиции сегодня просто из логических рассуждений в данном случае выигрывает. Вот мы говорим, что это есть часть исторического наследия. История, на нее нужно смотреть, историю нужно помнить, из истории нужно делать определенные выводы. Если были отрицательные именно показатели истории, то не нужно по Повторять. Если были положительные, то нужно обратно в этот общество адаптировать и создавать дальнейшие условия для роста экономики, для роста общества. Mm -hmm. Мы говорим, что те идеи, посылы, именно которые были в коммунистическом режиме, социалистическом режиме, они не противоречат идеологии, которые сейчас есть. Мы сейчас преследуем идеологию патриотизма, идеологию независимости и от сплоченности. А именно сейчас, вот именно в прошлое время, когда советское время, эта идеология была передовой. И то, что у Палата правительства говорит, что нет, это не сопрягается с понятиями свободной экономики и глобализации, то мы отмечаем, наличие памятников не мешает нам реализовывать политику глобализации, политики свободного рынка именно противостоят понятиям свободного рынка совсем другие факторы, как протекционизм, как наличие коррупции, как бюрократия, как чиновничий произвол и тому подобное. То есть в первоочередном порядке, чтобы создать независимое государство, мы должны бороться с этими первопричинами, как коррупция, они а просто убирать памятники. Памятники — это исторический посыл, и ни в коем случае они не строят идеологию. Мы отмечаем опыт тех стран, которые есть на Западе, той же Франции, той же Испании, той же Великобритании. Они сохрани эти идеологи «королева», как, а, только в историческом плане то есть потому что не понимает что это есть история которую необходимо передавать и на основании этой истории дальше строить свое общество учитывая те ошибки и положительные моменты которые были и то что в Великобритании поклоняются королеве это не значит что Великобритания там монархическая страна, и то что в Кыргызстане есть памятники даже в других посоветских государствах есть памятки Ленина это не говорит что они коммунистические страны это говорит то что у них была такая история была такая история на основании которые построили независимое государство. Ведь сам Ленин, он построил основную источник формирования независимых государств. Он на месте кочевых племен, которые были разроблены, создал единое государство, которое было единая идеология. И на основании этого государства мы, как Кыргызстан, как независимый государство, сейчас сформируем свою идеологию. Формируем свою идеологию постепенно. И наличие памятника в данном случае не мешает нам реализовать эту идеологию. Мы постепенно, через десятилетия, постепенно мы сформируем свои идеологии. Но для того, чтобы сформировать это дело, не стоит убирать памяти. Те, чем мы по анализе отмечаем, что благодаря просто логической доказанности, простой банальной логической доказанности, палата оппозиции сегодня выигрывает. И палата правительства, к сожалению, себя дискредитирует, потому что она сама не может понять, чего же она хочет. Но с правительством всегда дела обстоят так. Вот, с любым. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Ваше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Здравствуйте, еще раз. Давайте перейдем от пафоса к простым логическим выводам. Вот. Самое первое, что мы имели в виду? Мы не имели в виду полностью сносить, э, сносить памятники, говорить, что они мешают нашей независимости и так далее. Мы просто говорили, что памятники, да, это история, да, это идеология. И, как и в любых странах, историю надо помнить, но не надо на ней зацикливаться, не надо концентрировать все внимание всей страны и всего народа на истории. Надо смотреть вперед, не оглядываясь назад, идти вперед, потому что... История – это, это тот, груз, который, тот груз, который засел в головах наших людей, это груз, который мешает нашим, нашим людям думать э, в новом русле, думать э, более современно, более модернизированно. И сегодня мы предлагаем просто убрать, не полностью сносить, не вообще убирать их из площади, из всей территории страны, просто мы предлагаем их убрать из главных центральных площадей, из улиц, из э, публичных мест, для того, чтобы люди наконец начали думать о будущем, нежели зацикливаться все время в настоящем, постоянно делать выводы о прошлом, постоянно жить воспоминаниями. История — это то, что уже прошло, то, из чего мы уже сделали, мы уже в течение 20 лет, 20 лет независимости сделали вывод, уже пора смотреть вперед, пора смотреть э, на будущем и развиваться в, те, в том русле, в котором... Нам будет намного удобнее, нежели, чем мы жили несколько десятилетий назад. И, как мы уже сказали, памятники это та символика, символика прошлого. И если памятники, то есть символы прошлого, символы истории будут все время стоять у нас на глазах, то они будут все время тянуть нас назад, тянуть нас к истории, в то время как мы должны отбросить груз, всю тяжесть истории, просто сделать из нее вывод и идти вперед, идти к новым вершинам, к новым достижениям, к новым целям. Государство после 20 века перешло в 21 век и вместе с 21 веком перешло к новой стадии эволюции. И на новой стадии эволюции у нас есть свои, нам, нужны, нам нужна своя новая идеология, новые ценности, и нам надо... Для того, чтобы выжить в новой стадии эволюции, для того, чтобы развиваться дальше, эволюционировать, нам нужно отказаться от тех рудиментов, которые дала нам история, и, наконец, э, начать двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое, просто сделав из них вывод и, на, и потратив все наши усилия на развитие. Спасибо большое. Спасибо большое за игру. Игра была... Очень смешно, я бы сказал, она была в каких-то моментах интересной и эм, в целом дебатный раунд был неплохим, Ну, я, я думаю, что можно играть гораздо лучше. Представим, что есть какая-то страна, похожая на Кыргызстан, абсолютно точно такая же, идентичная. А, есть такие же памятники, такие же проблемы, такой же ВВП, такие же дебатеры, как и вы. Но а, вот там, допустим, в, в сегодняшнем дебатном раунде команда выиграла команда правительства. Да, и в, по, если мы вспомним, за что выступает команда правительства, то команда правительства выступает за то, чтобы памятники эти демонтировали, да, за то, чтобы мы, у нас были новые идеологии, там, другие памятники и так далее. И вторая страна, это страна, в которой выигрывает команда оппозиции. Что у нас будет на выхлопе? На выхлопе у нас будут две одинаковые страны. Или у нас будут две абсолютно разные страны? Если у нас будут абсолютно разные страны, тогда э, команде правительства и команде оппозиции необходимо было показать связь между тем, насколько сильно наличие таких памятников влияет на э, многовекторную политику, на уровень ВВП, на уровень жизни и многие абсолютно все процессы, которые происходят в стране. То есть э, вы, конечно, говорили о том, что история так клево, надо не забывать историю, вот надо помнить, надо делать выводы, и что? Да, то есть как бы вы говорите теми вещами, которые все люди прекрасно понимают, но как, таковы, как таковых доказательств, к сожалению, я сегодня не увидел ни с одной, ни с другой стороны. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, отличная новость. Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.idb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи.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 Ну, что сказать. Знаете, я не могу безоговорочно отдать победу команде оппозиции. Вот лично я, это мое оппетитное мнение. Хотя мои симпатии, безусловно, на их стороне. Потому что они показали, скажем так, их аргументы показались мне более убедительными. Но минус, на мой взгляд, минус ребят, к сожалению, в том, что они, ну, где-то не очень хорошо знают историю. То есть именно вот в плане фотографическом, хотя, ну, а слушая команду правительства, я, честно говоря, вот сижу вот здесь все это время, пока вы тут дебатируете, беседуете между собой, и селюсь понять, как наличие памятников влияет на... Экономическое, экономическое положение в стране я просто очень э, прошу команду правительства просто после как только закончится программа прийти домой и спросить своих родителей кем были наши предки до октябрьской революции и от ответа на этот вопрос будет собственно говоря, зависеть потом ваши дальнейшие отношения э, к ленину в частности, к его памятникам тоже. Спасибо за внимание. Мне кажется, что в сегодняшних дебатах более убедительна была оппози оппозиция. И я бы отдал им предпочтение. Более убедительно в своих аргументах. Хорошо, что Палата правительства отмечает многоплановость Проблемы памятника. Это духовная, эстетическое, идеологическое, историческая. Вы, вы, наверное, хорошо знаете ситуацию с а, осквернением памятников войны в Прибалтике, в других восточных государ государствах Восточной Европы. Ну, это же вандализм. У меня все. Вот и подошел к концу наш с вами полуфинал. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, ведь именно вы определяете победителя этого полуфинала. Из года в год дебатное сообщество растет и развивается для того, чтобы быть более полезным нашему обществу. Продолжайте дебатировать.